Так больше продолжаться не может. Я больше не могу. Я прошу помощи у всех неравнодушных. Может, есть у кого-нибудь грелка во все тело? Я сегодня ночью замерзла. Надолго не надо. Всего лишь на период осени, зимы, пожалуйста, даже невыносимо просто. Холодно. Ночью я носки надела. Два дня одеяло достала. Ну. Так...